Привет! привет Мы починили отель двери. Просим прощения за предоставленное неудобство. Неудобство? Ну ладно, я вернусь. Маскировка сработала. Ребята, я здесь всех собрал, потому что сегодня мы вернемся в отель Дурц. Получается, мы вернемся в наш старый отельчик, наш да? Да. Один, да. ноль, мы приехали. Ура! Давайте все, пошлите в атаку. Отель! О, звоночек. Так, и где наши ассистенты? А, да, никого нет. Мне кажется, нас опять надурить хотят. Так темно! Я заблудился! помогите Керас! Мадейн, охе! Мы тебя не забудем, наверное. Почему здесь так темно? Я не люблю темноту. А! Ай! Это что было? Опять тут эти монстры. Ну, все понятно. А это что там такое? QRS, QRS! Ты куда там не зашел? Тут Какая-то маленькая комната, Есть. я нашел. Подождите меня, куда вы убегаете? Тут везде какие-то монстры. Картина. Картины? О, Памперс, отдай а ко -ка картину. Это моя картина, все, я ее вам не отдам. Э, а Агуша, ты ч? Это моя картина. Это моя. А, -а, -а куда она пропала? А где я мою картину? И это не я, я ее не ел, я не хотел, а я, я нечаянно. Ну, ставь, on, ты чё, давай. Давайте их всех на место вернем. О, секретная дверь открывается. What? Я люблю потайные проходики. Ой-ой-ой, что -ой -ой, кто-то бежит. Я в шкафчик залезу. Уф, меня чуть шкафчик не съел. Not... Если тебя съели. А! а, что? Меня дверь oh, укусила. Oh, У меня одно oh, КП осталось. Все, я не пойду никуда oh, дальше. все. там глаза. Где? Глаза! Фух, мы меня О! Что? Бежать! Ой. О, у меня все Что? Вообще, все, мне не нравится отель. Как отсюда выйти? То меня за ногу куда-то утащил, то вообще, не знаю, на меня какие-то жижи лезут. Это Ой. Фигура? Ты... Что? Оох, <свист> почему такая страшная стала? Она ж добрая была раньше. Ой, он сюда идет. Ну, все. Ты за тебя ух, пойми. Первый пахнешь. А, все, нам а! А. Ну, а. Я выжил, а как вообще... я выжил? Я вообще не понял, как я, я выжил. Я ради тебя пожертвувалу. Да? Я ради тебя. <свист> Открой дверь. Может ее поджечь надо? Точно. Ха, гори. Да как ее открыть, я не помню вообще. It's Вон здесь. фигура! Вот, вот, вот. Она лежит на столе. Нет. Почему она ну на водите, столе лежит? Она по -моему, по -моему, сюда идет! Сюда идет! Фигура сюда идет, она меня заметила. Зачем я на нее посмотрел? Она сюда идет. Бежим отсюда, все, мне не нравится все это. Это что такое? Это добрый монстр, наверное, да? Это добрый монстр он. Добрый. Я не хочу там куда-то. Рашер! Рашер! Рашер, Рашер, он там стоит. Я просто... Ой, бог. Что? Что это было? Что здесь вообще происходит? Бедный маленький монстр. Он просто продавал вещи, а его Рашер съел. Предпри... Предпри... Предпринимальщика. Это первое. Ой. Минус один. Понятно, понятно. А! Вот тоже так было. Так, дайте мне тут что-нибудь. Нет, я все золотаю. Ах ты жгусь! Дай мне тоже золотаться. Ты все украл. Вот у меня только один фонарик. Раз, что с ним делать надо? Зачем? А? Не надо было? Ну ладно. Зачем? Блин, это надо было нахуй, лучше нахуй. Да? Я а? опять что-то не так сделал. Ну ладно. О, наконец-то картины, давайте их порвать. Опа. Так, эту картину сюды а эту картину я себе возьму. <толкненько> Дверь открылась, а я картину взял, ха-ха. <постолкненько> Это моя <постолкненько> картина теперь. Смотрите, какая <постолкненько> красивая. <постолкненько> я ее продам за тысячу <постолкненько> долларов. <постолкненько> так, куда идти? Давайте туда, кто пойдет? Ты. Нет. Давайте, давайте мы попробуем. Ой. Сейчас понятно. Ээ, памперс. Мы уходим. Ой, ой ой не люблю я этого. <связывается> У Памперс как довернулся? я он что ли не съел? Я уже думал мы от тебя наконец-таки избавились. А, так надо Памперс, а. молодец. Тут много комнат. Потратил. Ой. <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> опять этот. Есть отмычки вуф. Нету, потратил. А, опять этот. Ой. Да достал этот псу же Иди сюда, иди за мной, иди за мной Я иду за тобой Не-не-не-не, наоборот Вот куда ты меня завел? Завел в какой-то тупик И как мне после этого тебе видеть? О, все О, памперс, привет Я рад тебя видеть Что? Он выжил, как? Больше нет памперсовых. Тут он какой-то ключ оставил, пампер. Ого, это что такое? Не, не растение, растения, подойди к растению и задержи кнопочку. А, там это. Ай! Куда меня вернуло? Я что-то неправильно сделал, да? Ой, тут что-то. Это что? Стой! Под... Иди впервые, сперва стой! комната, это секретная комната, стой! О, не, в секретную комнату, я молодец, да! Секретная чика! Тут это дверь закрыта! Понятно, я забрел куда-то, куда даже QRS не заходил. Нашли крутую секретку, а дойти не можем. Давайте все вместе ходить. Только мир, дружба, жвачка. Мир, дружба, жвачка. Ой! ну что ты? Она потухла, она потухла. Шкафчик залезать. Блин, как сложно. Так, давай еще пойдем. Кого нет? <связывая> <связывая> Я испугался. Сейчас может быть. Ай. Беги к шапочку сразу. Как страшно. А да. Уж столько трудов. Сейчас в один миг это все решается. Раш. Ты... Сейчас, не отходи. Может второй полететь. Свечку достань. Свечку. Свечку. Ну, да, второй полетел. Иди Почему? спокойно. Да как спокойно. <связывая> Я не могу спокойно. Так, девяносто девятое что дверь. Налево, налево. Поверни, стой, налево. Ты а можешь да? открыть ее? с помощью отмычек. А зачем? Стоп, стоп, стоп. стоп. Чем тебе... мне сейчас надо делать? Восемь кнопок найти, которые болеют. Повесил ты двери весь. Ага. И за мной будет все это время еще гоняться фигура, да? Да. И как я должен выжить? Ну, прямо. И сейчас направо. Первый повод направо. Налево. Сюда ты в шкафчик. Алло, Гай? Беги прямо в шкафчик. Она к тебе идет. Ты же умеешь мини-глупый. Не умею. Я ни разу не проходил. Так, Так давай отсюда фигуру, уходи. На Можно вот эти кнопки забрать. залезай. Опять. Вниз иди. У тебя же мышка есть, да. Это что такое? Будем заново играть, она тебе... Да, на свечку держи. Дал. Ей свечку оставить. Это же непонятные штуки. Ага, значит, ты меня сюда завел только из-за одной ачивки, да? да? Ах ты! Нету фигуры? Она есть. Ага, я знаю, что она есть. Она хочет меня съесть. У меня сволось две кнопки, у меня только прошел в итоге. Как так, собрать? уже 4 из 10. Я вообще не понимаю, что происходит, где комната, мне чисто тут везет я фонариком посвечу. Ой, как тут жутко. Золотай все кнопки здесь. Так, вон там комната. Вот, Три все кнопки все. осталось, ура. Две так, кнопки. две. Последние две, а я знаю, где они. Иди сейчас направо. Да-да-да. Тут снова лифт, да, стоит? Да, там фигура будет. Вот, вот так, все кнопки я поставил. А, и теперь в... можно в... этот, да, приступать к <с ремонту лифта. Так, о, вставляются как красиво. Смотри, смотри. О, она поджарилась, фигура горит. Она сейчас э, этот, жестко из окна выпалит. А? Что с фигурой происходит? Все. Воу, куда бежать? Входи с комнаты. На, э, беги. Сейчас по кнопку ублюдцы, следует, нажимай. Нажал, нажал, ну все можно я отдохнуть я теперь. Оу. А мы сюда пришел опять. Бах. Дорс. Ура, мы прошли Дорс, все. А теперь можно спать и будут сниться кошмары. Ах, вот это <связано> Ага. <связано> который ты убегаешь на протяжении полчаса. Ты от меня убегал, вот сейчас. А, так много? Не знаю. Жалко, твои друзья проходят. А ты не можешь. Кому жалко QRS, ставим лайк.